Доброго времени суток, дамы и господа. Вокруг обновления 10.05, ажиотаж, конечно, большой, торговая лавка, введенный катализатор и многие люди забыли о празднике, лунный фестиваль, а он, между прочим, стартанул еще за день до старта обновления 10.05. Стартанул он во вторник. Если мы обратимся к календарику, то прекрасно это увидим. Дата его окончания 7 февраля. Продлится он ровно две недели. Место его проведения — это лунная поляна. Тут имеется интендант, который выменивает накопленные монеты наследия на различные игрушки, на различных питомцев. Поэтому, если у вас что-то отсутствует из каких-то коллекций, то, само собой, займитесь всем этим и купите. Монеты наследия лутаются с предков, которые разбросаны по всем локациям абсолютно, и в поиске их поможет модификация Tomcat Tours. На Lunar Фестиваль как раз-таки заточен модуль определенный, и можно все увидеть. Касательно новинок, как я правильно понял, по товарам особо каких-то новинок нет. но ну, гляньте для себя, может вы там что-то правда не докупили, и вам стоит прикупить какие-то игрушки. Имеется новое достижение на предков, которые находятся в Драконьих Островах. Макрос, кину его в описание к видосику, разумеется, возьмите его себе, скопируйте. При использовании этого макроса появятся точки предков на Драконьих Островах. Аддон, по-моему, еще не обновлен для этого, да и может быть вы его даже использовать не будете. А вот макрос прекрасно поможет в этом деле. Давайте использую его и посмотрим, что из этого вообще произойдет. Открываю карту Драконьих Островов, и вот они все метки абсолютно всех предков. Летаем, лутаем новую ачивочку, то есть, получается, игровые события, лунный фестиваль, и вот она, предки драконьих островов. Один находится прямо в искаре, там, где мы варим суп. Когда так получается, развлекайтесь, отвлекитесь от привычного темпа игры и займитесь достижениями, займитесь праздником, проколлекционируйте игрушки, трансмог и питомцев. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. Также там имеется розыгрыш, который очень скоро кончится. До скорого!